дорогие мои вот сегодня опять ко мне пришла мистика будет нам помогать будет нам помогать доставать мистика доставать нам подсказки пусть нам мир животных тоже поможет вот смотрите как моется это видео значит больше направлено на тех кому надо вопрос по деньгам давай выбирать хорошо молодец ну, нам сейчас выбрать выберет то что надо смотрите выбрала и ушла выбрала и ушла ну сегодня значит вот так мы берем будем работать по настроению по настроению наших животных совет от мистики и Скажем так, это прогноз на ближайшие на ближайшие две недели. Точно, тема денежная карта, видите какая. Итак, итак, первый момент дом. Обрати внимание на дом. Смотрите, как дом, дом, карта Ленорман, легла карта дома. То есть, в ближайшую неделю засучи рукава, дай своему дому то, что он хочет. Может быть, небольшую генеральную борочку надо сделать. Также на, на дорожке дом легла карта мужчины. Что такое мужчина? Обрати внимание, если еще нет мужчины, может прийти в твой дом мужчина. Если есть мужчина... Помоги ему в чем-то, дай ему дельный совет. Может быть, купи что-то ему ну, из домашнего обихода. Но, скорее всего, я не про тапочки. Может быть, пора купить, заменить старую кружку на новую, допустим. И дом. Обрати дом. А внимание в доме на то, как электроприборы функционируют. как я говорю. Если сломаны электроприборы, может быть, пора их заменить. Вот такая рекомендация. Также через две недели, ну если примерно брать две недели нашего прогноза, нашего с мистикой прогноза, то есть а вторая неделя, обрати внимание, какие ты фразы выдаешь среди близких, среди домашних. Теперь дела карьерные. Ну, скажу так, что ближайшая первая неделя, скорее всего, до четверга дает ощущение, что я одна, я один сам иду, все на мне висит, ни от кого не зависит, но я держу ситуацию под контролем. То есть между первой и второй неделей будет сильный такой промежуток, когда, то, то есть, скажем, первая неделя пятница и следующая неделя до среды, скажем так, Мощный такой период, когда можно выдать на гора, выдать какую-то свою идею или увеличить какой-то объем выпускаемого продукта. То есть, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Почему? Да потому что карта «Клевер» в Ленормановской, так сказать, в разнарядке у Ленорман, это карта стабильности, Карта каких-то денег, как карта прихода денег, карта, может быть, поощрения вашего труда, как через, ну, скажем, ну через премии, какие-то подарки. Ну, все, что связано с карьерной лестницей. А конец вот этой второй недели может, может дать опять немножко зависания и опять ощущение неудовлетворенности своими объемами, своими вот результатами, вот скажем так. Путь к цели. И поэтому даже эти две дорожки они очень соединены, ну, как бы с, параллельно в прямом и в переносном смысле. То есть путь к цели это хорошо, когда вы в начале недели первой будет ощущение вот самости, одиночества. Вот я одна иду, тащу, я сам иду, тащу эту лямку, никто не хочет мне помогать. В этом и смысл даже, возможно, вашего пути на ближайшие 3-4 месяца. То есть, ну, не помогают, ну и ладно. То есть, они не помогают, но главное, чтобы и не мешали. Потому что с четверга вы будете включать какую-то хитрость, какую-то такую тактику, в теме прохождения к цели. Но хочу сказать: вот смотрите, по клеверу видно, что тактика частично поможет, но в полном объеме то, что вы хотите, вы какой-то марш-бросок хотите сделать, вы хотите раз резкий такой проход, вот резкий проход к большой зарплате, к большим деньгам тут еще не очень. Возможно, или резкий проход к большим каким-то обещаниям и гарантиям со стороны начальства или со стороны вот, других каких-то партнеров. Через две недели в конце еще нету такого. Какие-то наметки есть там в центре с вашей стороны? То есть вы начинаете раскачивать ситуацию в свою сторону. Это уже неплохо. Будут ли перемены? Ну, скажу так, первая неделя, ну, скорее всего, нет. А четверг первой недели и среда второй недели может дать перемены в личной жизни, кто с нуля будет знакомиться. И вообще, скажу так, на второй неделе ваши перемены зависят от решения какого-то мужчины, скажем так. От помощи ваших людей, которые, людей которым, которым вы симпатичны. От помощи людей, которые реально вас любят. Вот, возможно, даже тут такой интересный момент. То есть перемены перемены жди больше эффект на второй неделе первая неделя и не жди перемены сам сама тянем лямку и что-то дома там начинаем шуршать дома дом вот сделаем первый момент как вот запустим шар в этом где кегля там да вот запустили то есть начался процесс и от него все покатилось я вот к чему вам тут это все толкую что или кто защищит, защитит защитит ну, первая неделя могут защитить какие-то защиты со стороны э, от вашей мамы, умершей бабушки, прабабушки. Вот можно, возможно, надо тут как бы психологически обращаться к ним, просить их помощи, если какой-то тупик в решении какой-то логической вот мистика у нас заплакала. В решении, извиняюсь, логической какой-то вот задачи. Ну что ты, зайчик, пришла? Ну давай вместе. Ты только не плачешь, тебе все дала. Иди. Пришла, сказала свое слово и ушла. Итак, обратитесь, ну такой совет, вот карты говорят. Прогноз вот такой, что первая неделя там, где идет заедание какие-то спотыкачи в какой-то теме, ну отойди от нее немножко, посмотри сбоку, попроси помощи у умерших предков по материнской вот по той вот дальней линии, скажем так. То есть ну, вот там защита будет. Первая неделя до среды какая-то есть защита. Потом, может быть, защита на второй неделе, начиная тоже со среды, она такая более дружеская. Но также и более человек, который, у которого и дружба, и симпатии, может кусочек любви к вам. Вот смотрите, как интересно, вот второе, американском второе, вот так художник нарисовал. То есть это вообще-то карта любви, чаши, да? Но руки друг друга понимают взаимопомощь взаимопонимание выручка, вот такой как сообщающиеся сосуды энергии которая работает на какую-то вот скажем так по обеду теперь смотрим что же тут про любовь ну вот про любовь смотрите любовь первой неделе дают Эффект укрепления. Дерево, родословность, беременность, вот любовь, да, первые то есть тут уже дерево на карте, да, нарисовано, оно посажено. То есть первая неделя для вас дает развитие в тех отношениях, которые уже были, которые уже как семечко проросло, да, вот корень пошел. Значит, это больше, ну, как бы понимание нормальное укрепление, у тех людей, у которых уже есть отношения вот, в любви. Выходные между первой и второй неделей какие-то говорят, не рискуй, осторожно, береги, не потеряй. Карта креста, она, ну, креста, знаете, такая судьбоносная, она такое кармическая, она обязывающая, обязывающая карта, которая говорит, если будешь много шуршать и там много шуметь и с кем-то выяснять отношения, Тебе партнер, партнерша может сказать, все, крест, я закрываю твою тему. Я закрываю и иду дальше в другие какие-то проекты. То есть вот тут такая ситуация. И вторая неделя в теме, да, в теме про любовь, да, дорогая моя, в теме про любовь, ты уже все выбрала, все выбрала, да. Вот, вторая э, неделя, ну, говорит, что, скорее всего, э, э, ну, смотрите, как вот, вот прямо лезет животное. Ну, что ты мне будешь тут трактовать, что ли? Все помогла, выбрала, молодец. Молодец. И вот, значит, вторая неделя говорит, возможно, с любимым человеком, с любимыми, не надо ругаться, что-то не надо выяснять на тему, у кого больше куда-то кто-то вложил, кто меньше. Какие-то материальные темы могут, скажем так немножко, тихо-тихо-тихо, вот, вот какие мы... мы молодые, юные, хотим играться, да, могут быть как камнем раздора, то есть любовь и материальщина тут может послужить таким разводным, разводной темой. И рис благородное дело, стоит ли рисковать, я скажу так, Стоит рисковать первая неделя с, тем, с теми людьми, которых вы знаете. Видите карта ключа. Там, где все договорено, но если у вас есть какие-то минимальные сомнения, идите в банк, можно рисковать. Выходные такие дружеские, проведи с другом. Ну, выходные такие хорошие. В принципе, даже у кого проблемы там немножко со здоровьем, на выходных отдохните и Укрепите свое здоровье, то есть никаких перенапряжений, просто релакс, просто отдыхаем. И э, вторая неделя, смотрите, как интересно, риск благородное дело, э, колесница бежит. То есть там, где вы начинаете рисковать, там все в принципе получается. И совет мистики, конкретно совет от нашей нашей вот она еще молодая, растет такая, знаете, хулиганистого характера. Ну, потому что растет, все интересно, познает жизнь, да. И совет от мистики говорит, что обрати внимание на свое отношение к своему авторитету. Ну, как правильно сказать. То есть, возможно, это призыв делать что-то для своего авторитета. Возможно, даже вот и так, то есть... Бейся, уважай или заставляй других уважать вот, свой статус. И вторая карта была у нас от Мистики. ну Смотрите, Десятка Пентаклей. Это очень материальная карта. Тут и хлебушек, и деньги, и все тут. Ну, как бы Пентакли – это деньги. Хлеб разломанный, ну, я так понимаю. То есть карта «Достатка». То есть эта неделя очень даст вам какие-то наметки или вообще вы уже войдете в дверь, где будут раздавать плюшки, как сейчас говорится. Вот, дорогие мои, не пропускайте нашей с Мистикой советы вам, советы от Мистики. Мистика хочет помогать вам, э, так сказать, давать прогноз. Мы будем вместе с ней. У нас с ней такой тан тандемчик получился. И до встречи!